И... И... и вроде в запись пошла всем премию из Макс 3. у нас время до 11.00 Успеем или не успеем, как думаете? Я сейчас не нахожусь дома, поэтому <с Memes> помните продолжение серии? Изменяем язык на итальянно. Будет очень интересно. Ну и все, в принципе, мы все прошли, вроде бы. Так, как там разговаривать? Послушаем, как они разговаривают. что происходит? Как будто меня вычислили, сказали, ты не интерьянец. Чаху, эй, пей. Чахо. Все. играем а мы можете прикиньте. пицца бама это черебы хвест выполнил они убивай джейд уже блин тяжеловато, но ну, ладно а еще 10 процентов капец что только починить внимание кого-то сейчас там заманит кого-то у меня включили свет поэтому нам ничего не видно это логично тыхтых тых джейд по-любому не джейд До новых sono anche io ok speriamo che abbia se la fossa sono uno non sono. sono una fissa perché lui ha abbiamo... usato poi О май гад, ну как вы не понимаете, блядь, Офигенно, да? Берем колокольчик. Офигеть. Тихо-тихо-тихо. Как у нас времени. Угу. Как-то язык тяжелый. К пониманию, да? Итальяно. И тест итальяна. <laughs> Давай скажем на русском, они не поймут, скажу, что за финиачек у тебя русский. <laughs> you speak English. I speak English. No, no, no. Хоть индийский знает, а хоть и, huh? и учит. You speak English. Блин, я лга, черт. No, no, no. Oh my god, oh my god. No, no, no, no. Ну, no Ну, в общем да, как-то так себе играть, да? Тогда уберешь другое. Французский интерес, как они будут а потом от следующей серии будем с немским. Потому что один с ними, который мне кинул страну. Ваши или как-то на немском. А, это французский, бац, Хе-хе А сейчас ушин. Почал все ощущения. Почему на русском не Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, на каком то языке раз ну давайте блин кто включить свет а все нормально так ну все чем быстрее выполнять тем лучше конечно но блин хочу убийцу они были в шоке, я говорю разговаривал по двум языку, и я был бы убийцы. как думаете не меня бы убили я вас бы выполнил было бы очень интересно Ну, интересно интересно какая у них реакция ваши ваши ваши Лакинг. Qui pense wow. que Non. <laughs> блин, они фью, фьу, фьил, блин. Думаю, так это ж не фью, так уж мир, мир, мирный. Джей, типа блин. Или как там это? Давай на английском скажем, Рили. Really. You speak English. <laughs> <laughs> Легко. You speak English. We <laughs> speak English no. No. Here, there, Salam. Yeah. Salam. You Чьям копать? You speaking English? Ничего не слышно? Блин, хочу быть убийцей, блин, будто жестче Ой, нау, блин, две минуты остались. Давайте скачем катку, если четыре, я продолжу. Yes! <laughs> I was not sure, so... <laughs> Dude! <tu vas> <gasps> Yo be the boom! Oh, damn. He's a bitch. He's a bitch. He's a bitch. He's a bitch. Bye-bye. как-то не разговаривают. ну все, всем удачи, пока. Немецкий немец, немец, язык, наверное, будет очень жестким. всем удачи, пока. А, ждите новую серию или смотрите старые ролики. потом как, скоро выйдет, там. Да. вообще-то верьте, завтра там. Да. пока